Чао! Это видео пахнет как самоутверждение за счет школьников, и ваше обоняние вас не подвело. До сегодняшнего ролика я наказывал кого угодно и за что угодно. Оскорбления, какие-либо нарушения, массовые нарушения, ну вы помните. Но то, что я встретил сегодня, это просто что-то с чем-то. В этом ролике вам доведется познакомиться как с шизоидным дедом, так и с обиженным фанатом. Забыл предупредить тех, кто смотрит меня в противогазах, а также защитных костюмах. Ребят, можете на сегодня их снять. В этом ролике токсичность более чем умеренная, так что снимайте. Играл и на сервисе. Сервере Мухасранск, IP группой может быть промокод будут в описании. Ну что, Виталий Хельсинг, сегодня у нас на осмотре сервера. Снова Мухасранск, если что, IP будет в описании, можете заходить. А я пока, тем временем, пойду в центр города. Все, как и обычно, я должен пройти какое-то расстояние, прежде чем наткнуть на дебила. Парни, можешь нигде их дать? Нигде денег дать надо, немножко. У меня двадцатка есть, могу тебя одолжить. Ну, если дадите денег, я вам дам дошик. Ну сколько можете дать? А сколько нужно? Ну в целом мне надо еще 7 лямов на машину. Ну сколько можно. Я тебе вряд ли этим помог. Так, мобрию, О, спасибо Спасибо. Не, не, не Он сказал, сколько <связано> мне нужно. Я сказал, а мне нужно 7 лям? лямов, а так, дай мне сколько Нормально, губа не дура. Чего? Заплачу а вы тоже в реальной жизни, будучи киллером, ищете своих нанимателей прямо в банге, в непосредственной близости, как раз к той цели, которую вы хотите убить. А нет? В смысле? Так вон Чел делает нормально все. Или может это я чего-то не понимаю? Давайте условимся на том, то, что это классический нон-рп. А теперь пойдем дальше. Я тебе сейчас будку расколочу Блять, что ты? Уйди отсюда, старый, поехавши. Электорат совсем ёбнулся. Да, чё-то вообще, вообще плохо, поехал, прошусь. Сука, пенсия, иди сюда. Отдыхай, старьёб. Ну Он хотел мэра убить. Он меня бьёт, он там пенсионера бьёт. Пенсионер, да смотрите, пенсионер отклакает. Да. Ну, я следственный комитет, это... Помогите мое время таких сажали. Старый подлец. А выжал. Же... На вас напал вот этот а... немолодой человек. Нет, На он хотел, чтобы он я заказал был... убийство а, мэра. Девочан, Прямо девочан, тут об этом и заявлял. Девочан, Что? Девочан. Что? Что? Что? Это неправда? Он бредит, по-моему. Он... А, а вы молодой по а это старый. Мне кажется, вот его надо выбрать. Ну подожди, подожди, да, подожди. Докопаться? Да, ну, Выполнена задача. Он нет. сам до yeah, этого довёл на кто принято номер d 3, Это не такое сильное жесткое нарушение, так что ему светит. Вы сейчас, наверное, будете немного недовольны, спросив, почему 15, а не 60 минут, я ему даю бан. Ну, а за что ему давать 60 минут? 60 минут это на целый час челу обрубить доступ к серваку, ну, чтобы он не мог нормально поиграть. Он не токсичный, он даже в какой-то степени такой позитивный персонаж, он не нарушил кучу правил, за которые его стоило бы откидывать там на час и более. Он просто неаккурат отыграл свою роль в этом случае роль киллера я ну, понимаешь это... по общению я, я замечаю, что сам... деда да деда подставили молодого еще вопрос на картур как же ты заебал останавливать, скажете вы, а я хочу вам кое-что объяснить, скажу я. Это один из адекватных примеров, когда меня палят на каком-либо серваке. Чел спрашивает либо в ПМ, либо так, чтобы никто особо на это не обращал внимания. Ну, видите, никого вокруг нету, человек воспользовался случаем, подошел, завел диалог. Вот и все. А потом я его на серваке практически не встречал, с учетом того, что он все еще там играл. То есть он к этому как относится? Он приятно удивлен, конечно же. Да, он ä, по посидел, поговорил, пошел дальше заниматься своими делами Играть на этом серваке меня он больше не доставал ну а теперь смотрите один из противоположных примеров маг закрыли теперь ты тут бургеры ищешь да выдайте лицензию кто-нибудь пожалуйста сейчас и мэра нет слишком маленькая плата тем более у тебя кажется нет шансов а может и есть лицензию а, кто может или... выдать да, кто выдает да, лицензии спрашивает а сказать ему чтобы он лицензия знал, нужна мне лицензия говорю нужна собра ты можешь выдавать лицензию выдай ему лицензию я тебя видео видел дайте я лицензию вы, вы, поедем мы... виталия, а виталия едем, туда едем, туда едем. лицензию может кто-нибудь выдать Подбавить. чего вы за лупу чешете ребят так я тебе могу пистолет дать ты их можешь убить его не мне лицензия нужна Ху -ху. Генерал, генерал. Что делает нормальный человек, когда встречает другого человека, которого он смотрит? Нет, он не просто забивает на его присутствие Он начинает его заебывать Так делают все нормальные люди Вы этого не понимаете, мы с вами на разных уровнях Но типа чела открыто проигнорили несколько раз Когда он обращался ко мне Я конечно же могу докопаться до метагейминга Но оно мне нужно, я просто пришел за лицензией Чтобы пойти дальше посидеть на квартире Но нет, оставлять человека в покое И просто идти по своим делам Нахуй оно нужно, я буду его докапывать Всякими способами Еще плюсом парочку правил нарушу Потому что ну, надо же наверное еще попробовать в ролик попасть Ну, поздравляю, ты попал, на. в качестве дегенерата. Ну что, доволен? <связывая> а, <связывая> что? Я квик, хочу смертным. А, а, Дайте к... лицензию мне. Короче, Подожди, а, я, мы, мы я не нормально <связывая> что ли? Откуда? Нормально? Вот. Можешь, короче, Но потом а, квик а, освободить, пожалуйста, да, диктатора. Не, лицензия нужна. Я тебе назначу на своего зама, Спасибо. если ты рядовые. Или... Первый так. раз тебя вижу. Я в ютубе тебя видел, а вот так вот нет. Блин, это здорово, конечно. Извини, что я тебе мешаю видео записывать, но просто... Ну я еще помешаю тебе, почему бы и да, блядь. Ну я же извинился. Примерно так Кайфово все думают. Кайфово видеть человека, которого смотришь. Кайфово видеть человека, которого смотрит. Ибо я даже, я не знаю, меня могут за Сайгу за спину арестовать? Пистолетом нет, но пистолет это можно объяснить, то что я для самозащиты его ношу и мне как бы, ну, по боку. Я с уэцензией, пистолет, самозащита и все такое. Это вот ему похер, у него целый боезапас, как в GTA. Арсенал пацан на спине таскает, как у него позвоночник живет я не понимаю а этот шиз за мной идет получается да пиздец. и долго он будет так за мной ходить я не знаю пиздец он он просто вот уцепился за мной минтов не обслуживаю Как он заебал меня уже бегать за мной Кстати, Виталий, слышишь, да? Виталий, Пиздец. ты знаешь, что под, подкачать под, под, под, скиллы? Там капталка есть можно заработать. А НРП уже дважды. Первое, нон НРП за то, что он толкал в мэрии без особой причины, просто потому что, ну, хочется. Вы видели это сами. А второе то, что, ну, он знает, как меня зовут, при этом со мной не общаясь. Я говорил всего лишь с ним два раза. Это было в самом начале, когда я отреагировал на его толкание без причины. Типа, ну как вы себе это представляете? Вот, ты вот так вот толкаешься, вот так реагируешь на то, что я тебя толкаю, значит, ты по-любому Виталя. Долбойбизм, господи, твою мать, сука. Имя он... Знает мое. Я ничего не делаю, причем. Я просто бегу. Он сам нарушает уже правила на ходу. А он отъебался вроде. Блять. Я с ним не разговариваю все это время, ребят. С того момента, как я вышел с Мэри, я с ним не говорил. Он начал с нихера меня толкать, потом назвать по имени. Это же все правило нарушено на НРП. Кстати, мужики, вот я вот смотрю наверх, вот прям Кстати, очень нравится эта надвисть. Вот прям не могу налететь. Сейчас он опять сюда за мной пойдет. Вот там люди, там движ какой-то, подщение он за мной идет, за молчаливым челом. что Че он еще интересно выкинет? Ну а хули? А почему бы и нет? Я же обезьяна с дефицитом внимания, мне же должны это простить. Нах он это делаешь? Он кончен? Ты тоже. Сзади свои идиоты, блядь. Я пытаюсь. Да сам ты идиот. Два придурка, блядь. Сам ты придурок. А что ты сразу обзадаваешься? чё я тебе что то плохое сделал. А тебя как-то еще можно... Ну а что ты ко мне сразу подклышишься? С аргументом ставят. Что я придурок. А кто Сам ты, ты а кто, если не придурок ну, Слова не словами не раскидывай, словами не раскидывай. А что ты мне сделаешь? Ты, блядь, застрял в доставщике Яндекс еды. Что ты мне сделаешь? Ничего. Ты вот все. Ходишь мне мозги, ебешь пятую минуту подряд, блядь, бегаешь за мной. Да я все, вот... кому ты нужен, я просто попиду. Да, бей, да, бей, да, бей, кому, бей, ты бей, бей. кому ты нужен, кому ты нужен. По пизде. Бля. Бля. Я, может, это не понимаю, или мне кто-то может объяснить в комментах поподробнее. Ну, то есть он сначала бегает за мной около пяти или 10 минут, достает меня всячески, пытается выйти на контакт, а потом, спустя какое-то время, с ним все-таки выходит на контакт, называя его идиотом заслуженно. Он удивляется и говорит, да кому ты нужен? Сука, где логика, чем он думает? Причем, посмотрите, как он быстро переобулся. Сначала он мне говорит о том, что так классно встретить человека, которого ты смотришь. Кайфово видеть человека, которого смотришь. Ставлю сотку, железно на то, что он пришел после ролика, где я попускаю шкалату. Администраторов, школьников-администраторов, токсиков, токсичных школьников, токсичных школьников- администраторов, ну, и так далее. И эти ролики ему понравились. И у него даже мысли не появляются о том, то что он начинает вести себя абсолютно так же, как эти самые герои с прошлых выпусков. Причем абсолютно по всем фронтам он напоминает мне такого чела, который приходит мне в комменты написать хуйне о том, то что я самоутверждаюсь за счет детей. А ничего, что я почти в каждом таком ролике постоянно об этом говорю в начале. Мол, я сегодня буду самоутверждаться за счет школы, школьников в Грисмоде. И это видео, ребята, не исключение. Наркоманы. А просто Виталис? Ты только не можешь обсирать школьников, чтоб ты понимал. Свои ну видео да. По... Такие грязные ну, видео. Да. Как... Так ты ж меня смотришь из-за этого. Ты, ты ж меня плема, с... ты что ты говорил? говорил? Я не одно видео да, посмотрел чистое в Дискорде из-за того, что и все. Да, да, да, да. Все лишь одно видео по самой студии. Оно отойдем, пойдем, отодем. О чем мне с тобой говорить? О чем мне с тобой говорить? Ну я тебе объясню. Ты... Я Нахуй ты мне нужен? Ты мне что-то еще объясняешь. Что Кто ты? То мне что-то. Ты другая школьника, все ради. Подойди какое-нибудь ненормальному типу, который для... как тебе. Я хотел тебе предложить вступить. Так, в мою такие банку. тут не играют. Понимаешь? Так... Ну вот, поэтому не надо на школьников тут. А что, они что вырастут, там, мне все каждые пизды приедут, дадут ну давай попробуйте Якарная 9 а санкт-петербург приезжай блять чел ты за мной бегаешь ты меня просто так толкаешь минут 10 подряд называешь имя мое, блять которого не ты не в принципе не знаешь и удивляешься что тебя придурком называют как адекватно нет сам то придур. Ну это единственное что ты можешь сказать ты так что вас заткни балла только школьников можешь трогать. Ну ты новая, что-нибудь скажу. Да, у тебя пластинка, что ли, заела, я не могу понять. Да, заел пластинка. Да, заел пластинка, Пофиг. Успокойтесь. Не, я спокойно, все нормально. Так, Это ты просто ты сценка ты от ты любви до ненависти, ты, ты, ты, ты. одно оскорбление а, называется. Просто теперь у меня приседание. А, впечатление я, заслужил, а я я еще, У, у тебя впечатление плечу. такое, какое, в принципе, и должно быть у дурачка. То хуйней страдаешь, хуйню ответ получается. Да, да, просто блядь, по я, чел вообще придут Ну да да а, короче, почему нет, ты блядь мешаешь есть. мне бегаешь Это ты мешаешь я. мне а, бегаешь да, что ты не придурок после а этого? один полчаса у тебя 3.1 если есть какая-то претензия, то... ну да, да, да, да, попизди а по... <пустим> сука, он <раз>. ходит <пустим> просто за мной, <пустим> блядь меня толкал сначала по КД потом начал называть моим имя потом удивляется почему я его идиотом называю он, ну как, неадекватный, нет? Шо такое, курьер, Что такое? Спасибо, Спасибо тебе за только... Вот сижу, кушаю. Приятного аппетита, приятного. Спасибо. То есть он сначала бегает и говорит, уже ему нравится мой контент. После того, как он поступает так же, как челы из роликов, которых я наказываю, я его заслуженно из-за этого дураком и придурком называю, он обижается говорит все, поменялось эти впечатления. короче, блядь, вы меня любите, ну часть такая есть некоторые из вас ровно до тех пор, пока вы не оказываетесь на месте тех, кого я попускаю в видосах алексус, истину глаголит просто истина, блин, а где вообще движ какой-то еще происходит ну кроме как в банке, в банке это понятно, там в основном полиция и, ух ты ж, блин что, что за нахуй горит? Ты Я прячусь, я прячусь. У меня такое прям подвешенное настроение. Веселенький достаточно, но по всякой хуйне ржать тоже ну, не собираюсь. Но есть такие забавные моменты, почему бы не, не, не похихикать немного. У меня есть Ой. одна большая просьба, пожалуйста, ребят. А сама. Уйдите отсюда все сейчас. Полиция, полиция, у меня есть одна важная просьба. Митая, митая, Что это, блять, было? Что ты делаешь? Мы убили ФСБ. Уйди отсюда, давай. Вы ФСБ? Я не сказал. Ты что делаешь? Сказано было уйти сейчас всем. И это что повод расстреливать своих же подчиненных? Да, да меня, я так сказал. Тебе лицензия? Да, мне есть лицензия, что ты делаешь? А стреляешь? Стреляешь? Да. Кому не надо к президенту, те уходите Ну, да? фрикил Получается, два фрикила было Чтобы мэр еще расстреливал кого-то Ну, сейчас я логи гляну Ну, сейчас будет прикол, смотрите, пожалуйста Вот, пожалуйста Сейчас будет смена власти 30 Куда Путин пропал? Сейчас, короче, будем деньги бунди. Да, сейчас будем действовать, конечно. Там пока что мэр на сборках. Да, мэр это, в принципе, уже все. Нету. Смена власти произошла мне это выйти надо Вообще, знаете. на этом конечно могло бы быть и все, но нет, у меня была еще одна ситуация где я сидел как раз таки на квартире с оружием будучи гражданским хочу показать эту ситуацию вам ну во первых потому что вы смотрите уже не первый выпуск админ будней, не первый попуск администрации нарушителей и всех вообще вокруг вы по любому знаете нюансы какого то сервера правила лучше чем я, потому что вы чаще можете на нем играть чем я, потому что я банально захожу чисто видео записать поэтому в каких то моментах на роликах я могу Реально нарушить правила, потому что у меня в башке Все правила серваков перемешан В общем, смотрите, как я оборонял Квартиру от гопника Пока все тут тихо и спокойно Я у себя дома нахожусь Блядь Пиздец, дед пришел Блять, все со стволами Пиздец Что за подъезд такой? Мужики. Я, блядь, ебану, если что. Я шутить и долго думать не буду. Убери ствол. Убери. Убери ствол, существо. Ствол убери, говорю. Алло, кого ты выцеливаешь, я тебя спрашиваю. Что ты там делаешь с пистолетом? Ты меня что, не слышишь, что ли? Говорю, ствол убери, что ты творишь. Он реально не поймет, что я тут. Убери ствол, говорю, иначе я ментов вызову. Алло, что ты делаешь? Он дверь проверяет, что ли. Сука. Опа! Еще раз дверь дернешь, я тебе пулю всажу в ногу. Я буду свою хату защищать от тебя любой ценой. Ты понял мне, нет? Ты с оружием лазишь по подъезду несколько раз подряд уже. Как мне еще, блядь, это воспринимать? Ты глухой, нет? С кем я говорю Блять, я тебя захуярю Иди отсюда говорю? Уйди Раз Уйди Два Уйди Три На счет пять я буду стрелять Куда вижу Могу в тебя попасть Уходи отсюда четыре Хотя бы в свою квартиру зайди Уходи отсюда пять Сука Испалил Ну ничего, я пофанат Тоже, блядь, знал то, что я буду вот так вот Пиздиться В подъезде с челом Ага, дверь шьется Получил пизды ненормальные Еще раз говорю, уходи отсюда блядь. Но все соседи мигом чихи Шизик, бля Ахат это, сука, ну такие себе По прочности Сука, я тебя убью нахуй Иди отсюда Шизик, иди нахуй отсюда Я тебя прострелю, бля еще нашел, кстати. Вот это пиздец, конечно. Пиздует, от криминал. Сажать его за просмотр за стену, я не буду мешать тем же самым пользоваться. А, так у меня и лицензия была, так что я могу носить оружие вот так вот на коленке спокойно.